Всем привет! С вами Елена Вивас и это мой канал о жизни в Аргентине, о путешествиях, об иммиграции и обо всем, что можно найти в этой прекрасной стране. И сегодня мой первый день путешествия по Патагонии. Еще до иммиграции в Аргентину я знала, что Патагонию я начну познавать именно с этого города, который находится на берегу Атлантического океана, и это город Пуэрто-Мадрин. И здесь я познакомилась с прекрасной женщиной, которой также зовут Елена, которая русская, но она уже родилась в Аргентине. Это потрясающая история иммиграции ее родителей. Это все, как я люблю. Если Елена согласится, мы с ней снимем еще одно видео Хорошо. об ее иммиграции, о том, как она здесь живет, о ее родителях. А сегодня мы с вами катаемся этому замечательному городу Пуэрто-Мадрин, с которым вас я сегодня и познакомлю, но при помощи Елены. Так что, когда захотите знакомиться тоже с Патагонией, с ее частью, которая находится на берегу Атлантического океана, обращайтесь к Елене. Она здесь живет всю свою жизнь, потому что в этот город... В каком возрасте Елена вы приехали? Когда вам сколько было? Полтора года. В 1963 году. Вот так вот, сюда. на минуточку. Когда человеку было полтора года, она живет вот здесь, в Мадрине, куда приплывают киты, которых можно видеть с берега города. Но я человек везучий, и я приехала в тот сезон, когда китов нет, но мне это было не важно. Когда я ехала, я об этом знала, но э, желание превыше всего. И если я хотела приехать в город Мадрин, то я... Пуэрто-Мадрин. Да, в этот раз китов я не увижу, но в следующий раз я их увижу обязательно. А то, что я увижу в этот раз, оставайтесь на канале. Будет несколько видео вам понравится, я знаю. Город Пуэрто-Мадрин маленький по аргентинским меркам и средний город по европейским. Здесь проживает порядка 120 тысяч человек. В городе очень хорошо развита промышленность. И также это туристический город. В самом Пуэрто-Мадрин есть пляж длиной 5 километров, который привлекает сюда туристов из разных уголков Аргентины. Но главной достопримечательностью региона является наличие в водах как здесь говорят, аргентинского моря южного гладкого кита, понаблюдать за которым сюда приезжают туристы уже со всех концов земного шара. Кроме того, город Пуэрто-Мадрин является отправной точкой для экскурсий, чтобы полюбоваться животным миром Патагонии. Самой главной экскурсией является экскурсия на полуостров Вальдес, который в 1999 году получил титул «Природного наследия человечества под эгидой ЮНЕСКО». В этом и других местах мы обязательно с вами побываем. Сейчас мы едем с Еленой и разговариваем о том, как здесь, в Пуэрто-Мадрин, Период, когда приплывают сюда киты. Елена, в какой месяц нужно приезжать в Пуэрто-Мадрин, чтобы посмотреть китов? Экскурсию проводят с июня до ноября здесь. Но киты приплывают много раньше. Их можно в городе увидеть и услышать, и видеть из самого, самого города порто мадрин я ночью, как живу близко от моря, из дому, из своего, когда весь город уже спит и все спокойно, я их слышу, когда они дышат ночью. Представляете, ночью вы спите с открытыми окнами, например, потому что у Елены, она, кстати, издает апартаменты, которые находятся на первой линии, на берегу океана. И вот вы спите с открытыми окнами. И слышите, как дышат самые крупные животные вообще на этой планете. Земля, киты. Так что это то, что обязательно надо увидеть в этой жизни. А Елена воспримет у себя дома, все вам расскажет и покажет. Вообще замечательный человек, который готова делиться безостановочно с вами всеми своими знаниями. Путешествовать с ней – это одно удовольствие. Порто-Мадрин – очень красивый, чистый, светлый курортный город. Здесь широкие проспекты, очень широкие тротуары, по которым удобно э, гулять. Красивая набережная. Вот этот отель, например, находится непосредственно на набережной. Как сюда попасть? Каждый год с октября по март в Пуэрто-Мадрин круизный сезон. И в моего пребывания здесь я встречала и провожала последний круизный лайнер этого сезона. Кроме того, в самом Пуэрто-Мадрин и в соседнем городе Трелео, который находится всего в 70 километрах, есть аэропорты. Время перелета из Буэнос-Айреса всего 2 часа. И есть несколько рейсов в день вы Можете выбрать то, что вам удобнее. Я летела рейсом, который с Буэнос-Айреса вылетает в пол восьмого вечера. Это очень удобно для тех, кто работает, как я. да, Я отработала день, вечером села на самолет. Или для туристов, которые прилетели несколько дней познавать город Буэнос-Айрес. И дальше из столицы отправляются познавать красоты аргентины посмотрите какие невероятные просторы атлантики со множеством интересных смотровых площадок откуда можно наслаждаться патагонией в пуэрто-мадрин солнце круглый год и очень маленькое количество осадков здесь аридная засушливая зона, плюсовые температуры, круглый год с очень редким падением ниже нуля, идеально степной климат для ведения сельского хозяйства. Поэтому во второй половине 19 века эти места для своего постоянного проживания и облюбовали эмигранты из Уэльса, которые прибыли сюда на кораблях со своими мешками зерна для выращивания пшеницы, и своими баранами для животноводства. Главным идеологом этой иммиграции был барон де Мадрин из Ливерпуля, который все это затеял, организовал, договорился с властями Аргентины и в честь которого и назван город Пуэрто-Мадрин. Чуть позже валицы переместились из Пуэрто-Мадрин на 100 километров южнее в долину реки Чубут, так как для жизни и ведения сельского хозяйства им нужна была вода, а река Чубут здесь единственная на протяжении тысячи километров Атлантического побережья, которая в избытке и дает труженикам земли необходимую воду, так как потомки этих первых переселенцев из Европы и по сегодняшний день заняты сельским хозяйством. А мы, тем временем, отъехав всего лишь на 14 километров от города Пуэрто-Мадрин, находим смотровую площадку, расположенную в ущелье с видами на гольфа Ноева, откуда можно будет наблюдать за колонией южноамериканских морских львов. Эта колония морских львов в пригороде пуэрто Мадрин находится в этом месте на постоянной основе, и в марте и апреле сезон, когда самцы временно мигрируют, а самки выкармливают и воспитывают своих детенышей. Этот вид также называется Патагонский морской лев. Это ластоногое млекопитающая, которая обитает по побережью Патагонии, Аргентины и Чили, а также их можно встретить у берегов Перу, на Галапагосских островах Эквадора и на островах Мальпела и Горгона в Колумбии. Взрослые особи имеют коричневый цвет, а детеныши черные. Самец обычно создает гарем из 10-15 самок. Самец достигает веса 300 килограмм, а самочки изящнее, в два раза меньше. Беременность у самок длится один год и у них рождается один теленок. Наблюдать за тем, как резвятся малыши и взрослые особи, это особое удовольствие, которое обязательно нужно себе позволить хотя бы один раз в этой жизни. киты, пингвины, морские слоны, морские львы, касатки, дельфины вместе с большим разнообразием птиц и наземной фауны, за представителями которой мы с вами отправимся наблюдать в моих следующих видео, поэтому оставайтесь на связи и не забывайте подписываться на мой канал «Главные достопримечательности пуэрто мадрина и его окрестностей». Умножьте все это на потрясающие пейзажи побережья и степей, ранчо и различные приключения, которые здесь можно организовать, и вы получите уникальное место для своих путешествий в течение года. Кстати, в самом городе Пуэрто-Мадрин есть спа-отели для любителей подобных услуг. А вот здесь еще на одном мысике, но очень далеко, я нашла еще одну колонию морских львов. Это максимум, насколько я смогла приблизить своей камерой, ближе невозможно и подобраться к ним тоже невозможно, так как правительство провинции Чубут очень заботится о настоящих жителей, жителях этого региона. Сами морские львы расположены в основном вдоль кромки воды, а вот черная полосочка вверх – это бакланы, которые проживают вместе с морскими львами. Это остатки первого поста для наблюдателей за природой, так называемых рейдеров, который был здесь организован в 1966 году. К сожалению, эта часть Аргентины прошла в конце 19-го, начале 20 века черную полосу в плане экологии, когда было уничтожено порядка 300 тысяч ластоногих на этом побережье Слава Богу сейчас все это осталось в прошлом руководство провинции Чубут очень тщательно и трепетно следит за природой этого региона очень много заповедных мест есть те места, которые куда вообще нельзя заезжать или можно заезжая на автомобиле только гидов без права выходить из самого автомобиля то есть наблюдать за природой вы можете только из окон автомобиля который двигается по специально обозначенным тропам а все остальное это заповедные земли кстати, очень интересный факт что большая часть заповедных территорий в том числе являются частными территориями в составе сельскохозяйственных ранчо. Настоящие аргентинцы всегда пьют чай в любое время суток. Всегда с собой. Именно вот мне нравится вот эта поза, как они держат под мышкой термос с горячей водой. И тут же держит в тонусе. Классный диванчик кем-то оставленный на берегу, но замечательное время место, чтобы насладиться всей этой красотой патагонии. Да, диванчик с самым классным видом в мире. Мое путешествие проходит уже в начале осени, аргентинской осени. Да, вы помните, что мы здесь ходим вниз головой и сезоны у нас противоположные тех, которые а, в Европе. И вот у местных жителей очень популярен отдых на кемперах. Как рассказала Елена, даже некоторые жители Пуэрто-Мадрин сдают свои дома, квартиры туристам, а сами в это время живут. Вот таких вот автодомах на самом пляже. Одним из популярных видов спорта на этом побережье является дайвинг. Эта группа, она только учится погружению. Дальше следующая их цель будет, фу. видите, на заднем плане затонувший корабль. И одним из разрешенных погружений является это погружение в той зоне, где плавают морские львы. Потому что там, где они находятся непосредственно на побережье на суше, к ним приближаться нельзя. А вот там, где они плавают в воде, там разрешен и дайвинг, и снорклинг, то есть плавание с трубкой. И вот мы снова вернулись в город Пуэрто-Мадрин. Еще раз хочу вам показать, какие здесь широкие улицы. Вот спокойно можно парковаться возле дома, при этом не создавать никаких пробок. Современные дома, так как город очень молодой, еще в начале 60-х годов здесь проживало порядка 5000 человек, а сегодня больше 120 тысяч Здесь есть как многоквартирные дома, где можно жить в апартаментах, так и огромное количество частных домиков. И даже, видите, здесь есть и березки, и лаванда растет. А вон в дальнем углу гранаты, практически как нарядная новогодняя елка. еще немножко вам домиков пуэрто мадрин из окон автомобиля поэтому есть небольшой отблеск но думаю что вы можете рассмотреть прекрасно всю красоту этого места мне город пуэрто мадрин очень понравился это город больших возможностей для жизни если вы ищете работу в том числе работу на фабриках здесь она есть если вы строите свой бизнес и знаете как построить свой бизнес здесь тоже огромное поле возможностей и если вы работаете на удаленке то это прекрасный спокойный тихий город который достаточно экономный для жизни и это город с прекрасной экологией, с большим океаническим пляжем и с высокой степенью безопасности. Я в кафе спокойно могла повесить на спинку стула э, свой, свою сумку, что я не могу себе позволить в Буэнос-Айресе. Телефон всегда спокойно лежал на столе, что я также не могу себе позволить в Буэнос-Айресе или в других крупных городах столичных городах Европы и так далее безопасность здесь на очень высоком уровне а дальше мы отправляемся в поисках обеда где лучше всего обедать в курортном городе ну конечно же найти ресторан с террасой на берегу и желательно чтобы этот ресторанчик был рыбный и с морепродуктами океана это конечно же морепродукты вот мы на вот такой прекрасной террасе где видно океан слышно его прибой слышно как кричат чайки и морепродукты мои любимые за которыми я так соскучилась снова прогулка по городу, в основном здесь уже, как видите, частный сектор, и здесь уже с видом на океан кто во что гораст, прекрасные дома, прекрасное местоположение и шикарные виды. Продолжая знакомиться с городом Пуэрто-Мадрин, мы выехали за пределы города и заехали в один поселочек, пригородный такой спутник к этому городу, где люди живут в частном секторе. Здесь лет 30 назад продавались участки размером примерно по одному гектару, да, это минимальный был участок. Кто хотел, покупал один гектар, кто хотел, покупал по 2-3 по гектара. И вот на этих участках а, люди построили свои дома, разбили свои огороды. И а, то, о чем вы любите спрашивать, дома здесь все без решеток. А, правда, вот в данном месте все дома за большими заборами, и в основном это заборы, обнесенные а, большими деревьями. Поэтому заглянуть особо а, в них невозможно. Это вполне, кстати, все доступно. Если кто-то хочет в интернете, поищите цены, поинтересуйтесь. А сейчас я нахожусь, кстати, возле а, школы, частной школы, которые учат не по государственным программам, а по своим каким-то особым педагогическим методикам. Такое здесь тоже важно. Ну и, как видите, я стою под каким-то невероятно ах, ароматным деревом. Я просто в раю, так что в Аргентине жить можно не только в Буэнос-Айресе, а много прекрасных городов. И вот, кстати, в Пуэрто-Мадрин здесь специально развивают промышленность, чтобы люди могли приезжать сюда и начинать свою жизнь, потому что Патагония, по большому счету, она очень малонаселенная. И поэтому государство заботится о том, чтобы народ сюда приезжал. Здесь есть алюминиевый завод, где изготовляют алюминиевый прокат. Здесь есть завод по замораживанию рыбы, да, вот ту рыбу, которую здесь вылавливает в порту стоит стоят холодильники, замораживают рыбу и потом ее развозят или по всей стране, или даже в большинстве своем она идет на экспорт. Есть производства строительных материалов и другой а, бизнес. И вот пока мы ездили с Еленой, очень много разговаривали, и она сказала, кто хочет работать, здесь всегда работу найдет. Так что Пуэрто-Мадрин это не только для очень интересного туризма место, потрясающее место, да, в плане туризма. Но и также для тех, кто хочет начинать свою жизнь в Аргентине, кто не любит такие большие города, как Буэнос-Айрес, Пуэрто-Мадрин отличное место для того, чтобы начать здесь свою новую жизнь. Жизнь в Аргентине, жизнь в аргентинском раю. Пока я вам записывала предыдущую подводку елена в это время воспользовалась чтобы себе домой купить а, интересных цветочков и растений поэтому я тоже решила заглянуть в этот садовый центр и посмотреть чем же можно здесь поживиться жителям пуэрто-мадрин и хочу вам отметить, что такого разнообразия я не видела ни в Буэнос-Айрес, ни в его пригородах, ни в Тигры. А, то место, куда я езжу покупать цветы для, своего, для своей квартиры в Сан-Исидре. Огромнейшее разнообразие. И это только лишь малая часть, которую я вам сейчас здесь хочу показать. А хозяйка, кстати, Пожилая женщина, которая сама со своей семьей занимается всем этим хозяйством. Вот, пожалуйста, вам идея для бизнеса. Здесь его понемножку, потому что она большая. А вот так вот растет красный перец, тот, который вы используете в приготовлении еды вот для глинтвейна. Особенно мне понравилось в городе Пуэрто-Мадрин, это террасы, которые находятся непосредственно на набережной, в его пляжной зоне. И заседая на таких террасах, вы можете слушать шум моря, вы можете им любоваться. Кстати, это не просто море, это Атлантический океан, который я так люблю. мой первый день путешествия по Патагонии сегодня я познакомила вас с прекраснейшим городом Пуэрто Мадрид мы побывали на пляже, где есть морские львы завтра будет интереснее поэтому оставайтесь на моем канале и всем пока-пока с вами была ваша Елена Вивас из Аргентины ах да главное, не забудьте поставить лайк напишите вам, там вот внизу комментарии и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео а это мой типичный аргентинский ужин сэндвич и напиток субмарина как его готовят вам подают стакан горячего молока я правда попросила, чтобы туда еще добавили и коньячка погружаем кусочек шоколадки интенсивно размешиваем и получаем жидкий шоколад.